Участников будущей школы ждет интенсивная недельная программа, а это экскурсия по ведущим телеканалам Татарстана, мастер класса от телевизионных практиков, участие в съемках программы, ток-шоу и многое другое. Например, в таких специально оснащенных студиях участники школы будут учиться записывать свой первый стендап, читать суфлеры и, может быть, даже выходить в прямом эфире. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универ Ньюс.